Здравия друзья, на связи Денис Залевский, запись у нас пошла. Записываю коротенькую инструкцию, как зарегистрироваться на ГЛИЗЕ мнемоническим адресом. То есть, мой, мной создан адрес на мнемонический на сайте yumi.top. Также его можно сделать в приложении Yumi Валит. Приложение это можно скачать, зайдя на Главную страницу Рой Клуба, пролистав вниз, вы найдете приложение и оттуда его скачаете. Либо для iPhone, либо для Android и так далее. Чтобы не попасть на мошенническое приложение, рекомендую скачивать приложение с сайта Рой Клуба. Итак, что нам нужно сделать? Рев-ссылку я получил, перешел по рев-ссылке, копирую адрес кошелька. Вот он. Прошел по реферальной ссылке, перейти к следующему шагу. UMI-адрес, вставляем UMI-адрес, фраза для подписи, даже подписано нам, да, что нужно делать, скопируйте. Нажимаем на кнопочку, он скопировался, заходим к себе в кошелек, нажимаем создать подпись, вставляем фразу для подписи, где сгенерировать и скопировать. Все, скопировали и заходим на сайт Рой Клуба вставляем подпись, знакомливаемся с условиями, положениями, рисками, с политикой конфиденциальности нажимаем зарегистрироваться. Все, успешно зарегистрировались. Все, войти в личный кабинет. Вот у нас личный кабинет. Вот указан лидер и ваша реферальная ссылка. Все, то есть, как только вы вашу реферальную ссылку передадите своей первой линии, соответственно Ребята смогут также легко и непринужденно зарегистрироваться в вашей команде. Благодарю всех за внимание.